Дорогие друзья, всех приветствую, вы попали на канал Окигай, и сегодня неожиданно, на фоне всей этой негативной ситуации, которая сейчас присутствует, на битконе прослеживается позитив, по крайней мере он присутствует в моем видении рынка. Позитив этот довольно сильный, в прошлый раз мы видели подобную ситуацию, подобный сигнал примерно год назад И тогда этот сигнал дал рост примерно в 100% и более Так вот, давайте в этом видео разберемся, что же это за сигнал Во-первых, биткоин у нас дошел до нашей цели, которую мы отмечали Это цель 27 тысяч долларов Биткоин эту цель заколол и направился отсюда на повышение Здесь мы отмечали трендовую линию поддержки И по сути цена дошла ровно до этой трендовой линии поддержки и от нее отскочила То есть у нас на биткоине прослеживается вот такой вот нисходящий тренд Раз, два, три и, соответственно, четыре Хочу заметить, что сегодня у нас понедельник Предыдущая неделя закрылась сегодня ночью И, соответственно, по этой неделе мы можем судить о рыночной картине, которая нас ожидает Обратите свое внимание на лето 2021 года Летом 2021 года очень многие перебывались с медведей Присутствовал на рынке колоссальный негатив Но, тем не менее, мы с вами нашли сигнал на повышение и отработает самое повышение Итак, кронология событий В принципе, все ролики есть на канале Смотрите, здесь образовалась вот такая вот свеча с длинной тенью снизу Она образовалась при ложном пробитии уровня 30 тысяч Цена у нас опустилась до уровня 28 тысяч, 28 и 600 И резко-резко отскочила Образовалась длинная тень снизу Так вот, данный сигнал мы с вами уже разбирали Если в консолидации при ложном пробитии образуется вот такая вот штука То это сильный сигнал на повышение И он обозначает выход из диапазона вверх Давайте посмотрим, что вследствие произведения Произошло. Скорость немножко увеличу И вот что мы видим Повторное тестирование данного паттерна И мы выходим вследствие вверх Добираемся до 69 тысяч долларов При этом это у нас рост примерно в 130% Теперь давайте скрою свои рисунки, чтобы было более видно А что мы видим здесь? Мы видим на паттерн, который намного масштабнее предыдущего а Почему намного масштабнее? То есть смотрите, здесь у нас был вот такой вот диапазон локальный я его отмечу. Здесь уровень поддержки, здесь уровень сопротивления. И в этом диапазоне возникла вот такая вот ситуация с сложным пробитием. Теперь смотрите, что у нас вырисовывается вот здесь. вот У нас диапазон уже намного масштабнее. Здесь находится уровень сопротивления глобальный, здесь находится уровень поддержки глобальный. И в данном глобальном диапазоне мы уже видим этот паттерн, с длинной тенью снизу, при ложном пробитии данного диапазона Следовательно, данный сигнал, который у нас образовался вот здесь вот Намного масштабнее и намного сильнее вот этого сигнала, который у нас образовался вот здесь вот То есть, если здесь мы поймали рост в 134% до глобального максимума То здесь мы можем поймать рост намного-намного больше Поскольку данный сигнал обозначает выход из вот этого вот масштабного диапазона У меня есть конкретный видеоурок, посвященный этой теме И данный паттерн очень хорошо себя отрабатывает То есть, у нас цена движется в определённом диапазоне Потом здесь образуется паттерн С длинной тенью снизу при ложном пробитии И цена выходит из этого типозона уже в обратную сторону Лично для меня это колоссальный и очень сильный сигнал на повышение Поэтому после закрытия прошлой недели я становлюсь полноценным быком а Сигнал будет аннулирован только тогда, когда цена уйдет ниже основания данного паттерна То есть ниже уровня 25500 А напоминаю, что данный паттерн Практически постоянно тестируется То есть у нас образуется а, свеча с длинной тенью Потом цена тестирует данный паттерн То есть подходит к основанию свечи а только потом уже растет. Так вот, сигнал будет аннулирован только если цена уйдет ниже уровня 25500. Вот тогда сигнал будет недействительным. Если цена опустится до 26 26000, то ничего страшного не будет, поскольку это обычное тестирование. За такую точку зрения, на фоне того негатива, который сейчас присутствует, меня очень э, сильно могут хейтить за это. В принципе, в прошлый раз было то же самое. Посмотрим, что образуется э, в текущей ситуации. Также хочу э, показать, что подобный сигнал образуется практически на всех альткоинах. То есть вот Салана тот же самый сигнал на повышение. АВАКС здесь не очень сильный сигнал. АНИР сильный сигнал на повышение. ЭЛРОНД. Лайткоин не особо сильный. ДОТ прямо шикарный сигнал. Здесь прямо... Очень-очень сильный паттерн образовался Естественно, можно спуститься до основания данного паттерна Но, тем не менее, уже присутствует сигнал на повышение То есть на многих альткоинах просвечивается абсолютно та же самая картина Соответственно, я сейчас склоняюсь к бычьему сценарию То есть а, вот такого вот закола уровня 27-28 тысяч Далее повышение И, соответственно, выход из диапазона вверх Напоминаю, что у нас присутствует вероятность также и медвежьего сценария Но... В текущей ситуации я считаю, что вероятность отработки бычьего сценария намного-намного больше. И в прошлом обзоре мы с вами говорили, что уровень 27 тысяч – это основная цель для покупки при бычьем сценарии. Соответственно, если вы топите за бычий сценарий, то основные покупки можно делать на уровне 27 тысяч. А напоминаю, что моих действий это ничего не меняется, я просто покупаю криптовалюту каждый день. Только в зависимости, естественно, от моего видения я Потихонечку балансирую портфель и стараюсь все это дело контролировать. То есть, когда у нас ситуация неопределенная, я покупал в основном биткоин, сейчас ситуация более позитивная, я начну скупать фундаментальные альткоины. Например, альткоин атом. Обратите внимание, что цена на атоме достигла нашей цели 10.0. То есть мы уже давно ставили еще на значение 20, а цель 10.0. Это цель, потенциал двойной вершины, и естественно цель при пробитии трендовой линии поддержки, которая находится на предыдущем минимуме. Цена достигла этой цели, и здесь довольно хорошая точка для покупки. Я сейчас балансирую портфель таким образом. Образом, чтобы у меня биткоин стоял естественно на первом месте, далее эфириум и далее атом, это распределение. То есть атом это топ-3 криптовалюта в моем портфеле. Салана также хороший фундаментальный альткоин и цена дошла до значения 50, нашей цели, которую мы ставили на понижение. Смотрите, если посмотреть на графику таким вот образом, то здесь можно чертить потенциально уровень поддержки в данном месте, и здесь вырисовывается нечто похожее на либо нисходящий треугольник, вот таким вот образом, либо двойную вершину. В принципе, здесь особо не важно, потенциал у этой формации находится... Давайте посмотрим, где потенциал информация находится на значении примерно 25. Кстати, это вполне логично, поскольку если открою недельный таймфрейм, то мы здесь видим четкую 5-волновую структуру и цена в медвежьем рынке, то есть на глобальной коррекции корректируется до четвертой волны, то есть вот до этого вот а, диапазона консолидации. Потенциально при негативном сценарии мы можем на салоне упасть еще а, примерно на 50%, но ну, в принципе как и везде. Тем не менее, не назову здесь фигуру технического анализа ярко выраженной, поскольку это довольно спорная ситуация со вторым максимумом. А до Кардана также дошла нашей цели 0.4, которую мы ставили, цена ровно стукнулась в эту область поддержки и соответственно отскакивает от этой области. Это кстати довольно хороший место для покупки, просадка у нас 80%. Все свои действия все свои покупки я публикую в телеграм, то есть я полностью с вами открыт. Также буду публиковать туда все будущие продажи, ссылочка будет в описании Я полностью открыто веду портфель вы можете повторять мои действия, можете не повторять можете соглашаться со мной, можете не соглашаться В любом случае я уверен в том, что я делаю. Итак друзья, про сигнал я вам сказал, пишите в комментариях будете ли вы покупать биткоин и криптовалюту сейчас, либо вы дождетесь дна э, которая потенциально будет. Напоминаю, что цели для потенциального дна биткоина 20 тысяч долларов и 14 тысяч долларов. 20 тысяч долларов это основная цель, 14 тысяч долларов это дополнительная цель. Пишите в комментариях ваше видение, пишите в комментариях ваше мнение, мне будет очень интересно прочитать ваши комментарии. Ставьте это видео палец вверх, если это видео было полезным и информативным. Подписывайтесь также на этот канал, нажимайте на колокольчик. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.